Ученика смотри, не влюбляйся, без оглядки сердце ушри, он тебе не парадочка, ты не по нему, знаю, только не прикажешь сердце своему, знаю, только не прикажешь сердце. Oh, you. Yeah. Oh, yeah. глаза, Чтобы я не Увидала Как бежит Лиза Ты еще не веришь Дочка Пройдет молва Вот тогда Ты не вспомянешь Мамины слова Вот тогда Ты не вспомянешь Мамины I'm <laughs> not